Здравствуйте! С вами Руслан Нагарнюк и Школа боя УВАР. В этом уроке мы покажем, как научиться максимально эффективно вести бой. Рабочее название этого принципа это слиться с противника. Что это значит? Немножко теории. Если вы умело используете принцип слияния с противником, то это обеспечит вам максимально хорошую дистанцию, оптимальную дистанцию. То есть любое его движение, вы становитесь с противником как единое целое. Если он выдается, вы можете или уходить как с ним. Также, используя вот как бы его ход, его атаку, входить, кадрировать руки, кадрировать ноги, кадрировать полностью все тело. То есть влияние с противником ⁇ это вы становитесь одним единым целым. Это сложная стратегия, такой принцип. Но им владеют уже действительно хорошие мастера. Слияние корпуса. Моя задача максимально отражать движение корпуса моего партнера. То есть, если он двигается на меня, мне надо отойти. Двигается от меня, мне надо подойти. То есть, быть максимально с ним, как единым целым. Если двигается в сторону, я с ним в сторону. Другую, в другую сторону. Мало того, желательно отразить может, положение плеч. Если он меняет положение плеч, я меняю. Начинаем медленно, потом потихонечку можно ускоряться. Начинаем. упражнение слияние ног. Моя задача сейчас максимально отразить положение и движение ног. То есть вот так мы стоим. Это будет правильно. Если я поставлю ногу вперед, ну, как в этом упражнении это ошибка. Если партнер меня так ногой, я должен как бы максимально зеркально тоже отразить это удар. Ну, получается удар, удар. Потом мы это можно делать и блоки и все. Но сейчас упражнение для слияния. Пошли. Здесь уже немножечко переплетается работа корпуса. Я отслеживаю положение плеч, чтобы было именно вот так. Это плечо связывается левое с его правым, правое с левым. И, соответственно, руки. Если партнер не бьет левой рукой, да, я стараюсь, как бы, ударить в руку своей правой. Ну и пошли. Он делает удар, да, раз. Следующее упражнение – это слияние всего тела. То есть работа рук, корпуса и ног. Здесь уже можно использовать как такое положение корпуса, то есть у него левое вперед, у меня левый вперед, так и такое, то есть зеркальное. И уже используя вот эти положения наших стоек, моя задача максимально слиться с ним и соответствовать его темпу, его скорости и его техникам. Итак, следующее упражнение, уже такая обоюдная работа, на слияние, партнер справится почувствовать и слиться со мной, а я уже с ним. И вот это соответствие дистанции, скорости, уже мы пробуем применить там разные техники. Обрежение, защиты. выход от... Первая ошибка – это думание. То есть ты начинаешь думать: "А, он так стоит там". И когда вот думаешь, как он двигается, ты всегда немножко будешь опаздывать. Как нужно? Нужно отключить как раз вот этот мыслительный процесс и просто как зеркало глазами отражать э, тело партнера. И вот как он двигается, так и ты из них с ним начинаешь да, двигаться. Максимально, как раз надо очистить вот этот мыслительный процесс. Второй момент – это пониженная концентрация. Это если вы невнимательны, если вы немножко расслаблены, Это тоже ошибка. Нужно наоборот максимально попробовать настроиться на партнера, слиться с ним. Нет. Следующая ошибка – это если вы концентрируетесь на себе, чтобы успевать. Этого делать не надо. Нужно наоборот сконцентрироваться на партнере и с ним как бы, стать единым целым, Отказаться как бы, от себя. И тогда у вас будет лучше получаться. Вы уже будете лучше отражать. Состояние вашего партнера, не только тело, но и внутреннее, даже настроение. Если вы удачно отработаете вот этот принцип, тогда любое действие от партнера, ну в данном случае, наверное, противника, для вас будет безопасным. Потому что вы будете контролировать партнера так, как контролируете себя. Вы же не ударите рукой себя. Так и партнер не сможет вас ударить. Но это высший уровень вот этого слияния. Это обеспечит вам хорошую защиту. И когда захотите опережение, а, атаку, это обеспечит вам выносливость, скорость, абсолютно все. Это глобальная, мощная такая техника, которую нужно практиковать не один год. И ею владеют, как правило, уже опытные-опытные бойцы. Э, так что пробуйте, практикуйтесь, даже на э, на может быть даже на начальных уровнях. Ну, конечно, лучше начинаем работать, когда у вас уже немножко есть подготовка там, Ударной техники рук, ног, борьбы вот, и немножко коже ее практиковать. Но пробовать даже ради интереса и общего развития можно даже новичкам. Возникшие вопросы пишите в комментариях, если видео вам понравилось. Ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.